Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания РУСТЕХПРОМ. Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат ВАТОР 10 сменный отчет и отчет закрытия смены. Для создания промежуточного отчета и отчета закрытия смены на кассовом аппарате ватор 10 необходимо войти в отчеты, кассовые отчеты, нажать печать, будет распечатан промежуточный отчет о текущих итогах. Нажать закрыть смену,